Вижу. Самое время проверить врата. Ты не против? А -а -а, да знаю я. А, -а, а у меня куча работы во дворце. Понятно. Удачи тебе. Сбежала.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 Меня зовут! Чувак! Ущеп возмести. Еще двое снаружи. Учитель, я разберусь. Взяли и потолок мне проломили. А, забудьте. А ты неплохо тасуешь, молодец. Ярна. Ага. А еще я могу вот так. О, -о, о простите я немного увлекся на крыше довольно ветреная Ведет себя нормально, но иногда начинает нести какой-то бред. А Чизору просто слишком доброе чтобы поправлять ее. Блин, неужели слишком надумана? Понятно, должно быть ей тяжело. Ты мне веришь? Мне не верится, что Чизору позволила бы вам себя обманывать. И еще больше не верится, что в тебя могло влюбиться сразу две девушки. Не поспоришь. Есть способ справиться с нулековой. А Симон, ну конечно, а ты умная, Сузу. Я впечатлен. Ладно, тыровский пинок. Ты же Ирума? Верно? Разговор есть. На автомате за ним пошел. Но это кто он такой? Кого-то он напоминает. Это соседский кот, не переживай. Хорошо. Время-то детское, я еще полон сил. Слушай, это а давай держаться за руки. Одно мне будет очень страшно. Поэтому. Давай. Спокойно иначе, Маэда. И тебе, Чьи? Минутой позже. А раз, что она успокоилась, ну, как то как-то быстровато. Это... это... на этот раз. Эй! Что это за поза? Призыв духа? Ну раз так... я повержена!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 И все-таки это нечестно. Это обидно. Если посетители боги, то кто тогда персонал? Чего? А ты кто такой? Посетитель, как и вы. Давайте поговорим как равные. Сукими. Бог, здесь я. Не сейчас. Ты только все усугубляешь. Пакеда. <реклама> Опять совершил предательство. Надо быстренько привести себя в порядок. Отлично. Любили я! <связь> Твои она здесь! Этот демон слишком силен для нас! Мы можем лишь тянуть время, как планировали! Недостаточно лишь тянуть время! Мы должны остановить его! И он использует храм, чтобы убить нас всех! Все в городе тоже погибнут! Да. А вся картошка превратится в чипсы! Сейчас есть кое-что важнее, чем твоя картошка! Корю. Ты правда так сильно хочешь получить эту серебряную заколку? Прямо в лоб! Карью, я слышала, что ты хотела сбежать с моей сумкой. Кайзаки сказал. Засранец! Сдала меня, что я стал Карью! Аяка такая быстрая. Чего еще ожидать от боксера? Она привыкла, ведь часто бегает. Вижу Повсюду одни мачения. Новый год начинается с привычного зрелища. По возможности не хочется иметь дело с животными. Но к ней. Я не питаю такой ненависти. Это еще что? Ты захочешь тупить Стая? Добро пожаловать! Джин! Привычка щенков облизывать хозяевам рот. Появилась вследствие формы общения волка с членами Стаи. Ты все еще не хочешь присоединиться к нам? Верно? К Шелли, может скажешь ему парочку вдохновляющих слов? Ну. Ты знаешь местоположение нашей базы. И если не присоединишься, мы тебя убьем. Меня аж до слез вдохновило. И потом. И потом. Простите, она же все-таки девушка Я не должен ничего говорить Взрослый, Взрослый парень, парень плачет. Ради всего святого, что она сделала? Это еще что такое? Морской огурец? Хотя раньше таких не видела Как ты можешь так спокойно держать эту мерзость в руках? Они не кусаются, они прыскают ядом, совсем безобидные Да ладно Какой жаркий май. Поправь форму отсюда. Вам не жарко? Да, жарко, но я соблюдаю школьные правила и одеваюсь как положено. Поэтому там, где не видно, я необрядна. Правда, немного поддувает. У вас от жары мозги на бекрень. Мозги на месте, трусики нет. Папа, а Санта через трубу в дом попадет? Ну, я даже не знаю. Чего? Санта же не будет в дверь звонить. Но через дымоход заходить опасно. Для Санты это пустяк. Если он придет через дверь, все увидит, как я разочарована. Что ты такое говоришь? И где то только такого нахваталась? Санта пришел, он здесь! Откуда столько разочарования?